И всем значит снова здарова, ребята, с вами я, Ванёк, мы с вами продолжаем проходить игру под названием Sleeping Dog Сонные псы До каких пор, короче, эту игру я буду проходить? Я, да, я вам хочу сказать, я сам даже не знаю, Alt-Enter так же в нём, механики тапочек, ну, это, собственно, ай, блин, собака эта игра том, найти в определенный момент, во время сохранения. Основная сюжетка. Ага. Недоступен. Повторить попытку позже. Продолжить игру. Так, тут М. Посмотрите основные задания. Несколько раз М. Надо нажать. Найдите по Делал поп-звезды. Эстакада. Фу. Клуб. Бам-бам. Не, я лучше в клуб пока что поедем. Мы. Да. Так, гардероб открыть. Так, тело пускай будет. Vagalas Kung Su, футбол Team Fortress, оригинальный футбол портал, футболка Эллис. Bulls Fighter. О, не. Фальшивые спортивные джинсы. Слаксы выше. Высший... Выше класс. Потертые джинсы 80-х. Собственно, у меня такие же сейчас на мне надеты. мешковатые джинсы нет. Трусы вообще. Обувь. Высок ботин в клетку. Клубные тапки. Босиком. Туфли высший класс. Шляпу не надо, но... Я, собственно, только в очках хожу, но это... Снежные очки очки выше глаз очки фризки и нет очков нет очков пускай будут так и надо надо надо надо наку сохранить и на назад назад и все так р Выключил. Вот. все продолжаем ребят с вами хорошо ну... из-за наверное из-за того что я с автоматом тут бегу, мне все меня страшатся, ага Я знаю, что сейчас будет, поэтому я реально... Генки-дэн! <Сминут> Эй, я не Генки, я... Шонг-сун его. Шэнк. Этот сукин сын... Сраный предатель! А, понял, тут чё он сделал. Он тут раскрыл одного пацана, ну и вы... И я сейчас отправляюсь в этот клуб, бам-бам, который тут был реально... Ай, извиняюсь, мужчина. Сори. Но я спешу. Очень сильно вообще-то. Вообще-то я да, очень сильно спешу. Против этот клуб я очень сильно спешу. Ребятки, ребятки, ребятки, ребятки. Вы просто понимаете, как я сильно туда спешу. Вышибалу. уговорить, вышибалу вписать вас в клуб. Так. You oh, oh, sorry, in, Девушка, а вы со мной. Вы напали на Так я вроде не нападал. Вы меня впустили? Что вы думаете, что делаете? Вы не выглядите так, будто вы быть здесь. Вы должны поддерживать стандарты. Я имею деньги, не волнуйтесь. Я уверен, что мы сможем что-то сделать. Вы правы. У вас хороший момент. сэр. Короче, он либо псиного глаза боится, либо это... Пойдите в клуб, бам, бам Блин, да вы напали на вышибалу, что? На бэкспейс тогда. М -м -м. Бэкспейс короче, ребята, я не знаю, что тут происходит, что-то немножко, мне кажется, залагало, поэтому эту миссию я пройду не на запись, пока.